в бой идут одни старики блять давай Эрнест не вы проедете. Проедете. Да, проедете. Проедете, проедете. не заскочите там давай доскочите не доскочите побесные а? ну, побесные О, туристы бегут, туристы. Эрнест, смотри, не перекозли здесь. Я же сказал, блядь! Вперед, обезайся. <laughs> Я как в воду смотрел, епта. Ребят, <свят> не, он, он хлеба. Пока прямо не простая, Да Ирнет! Да. Да, вы... Зажигай, не выключи, включи. Не-не, стой, лебедка. Не-не-не, Ирнет. Ирнет. Зажигай не выключи. А? Зажигай не выключи включи заново. И он должен завестись. Не, давай лебедку цепляй на Пока прямо не поставит, не заведет. Назад столкните его. Пока прямо не поставит. Толкните меня. Назад столкните его. На курс выбей. В курсу выбей. Нажигай не выключи. Нажигай не выключи, включи, давай. Короче, Као не хочет заезжать. Валим <illed> обвалим. Ой! У него! Там датчик переворот стоит, да. и ему нужно время какое-то отдуплиться. САНь, ты его лавинах он сейчас точно перевернет его. Это Этот срабатывает. Сейчас посмотрим, как хмырь кувыркнется нахуй. О, уже дрова и подготовим. А Давайте вот... хмаря потопим. Видишь, он этот как Веревочка лежит нахуй. То есть это дерево нахуй не первый, что не ледит для нее. Вот, видите, да и хуй он, блядь, нагорели нахуй, сейчас, может тут. Вот что значит литр. Блять, придется гепарда топить охуеть. <свят> <свят> Калачок выдернул нахуй своей гориллы. Вот что значит мой бензин-то, блядь. <свят> Животворящий. А? Стовители официального дилера. бультых. Да нахуй ты его наваливаешь. еще бензин обливать будешь. Креренс рулит. Как тебе Серегу посадить назад, легко пройдет. Бля, вы с Серегой вот так на задних вышли. Ты нас снял? Да. Да наваливай-то ему, давай, газ 14 колес. колеса! Да, гнуты рычаги, блядь. Сюда бери, Ром, сюда бери. Там не высказать. Навальвай, вы, опять не выйдет. So.